Потому что жизнь одна. Поехали скальсовать. Сальник вот, вот на этом колесе вот здесь потек. Ребят, я остался без работы, понимаете? Скоро у вас еще письмо будет. Мойка, свой шап, где они ремонтируют. <реклама> Так, ребята, всем привет, новый рейс, уже последний на этом трейлере, этот трейлер я отдаю, и для этого я договорился с покупателем, что мы встретимся с ним в сант лусе у моих ребят, у... Ух ты, вот он заехал, ездок, у Наримана. В общем, я сейчас еду к Нариману, мне нужно переделать немножечко мой трак, переделать fifth wheel. Нам необходимо перенести на самый-самый-самый кончик, чтобы зацепить новый уже трейлер, а после этого Отдаю свой трейлер и забираю другой трейлер. А сейчас мы приехали в салон, точнее в контору, который занимается, как я понимаю, арендой автомобилей, сдачей в аренду. Бюджет называется она. Мне нужно здесь забрать 4, ребят, сразу 4 приуса. Супер удобно. Здесь неспроста так много кархоллеров стоит и загружают свои автомобили. Дело в том, что здесь точно так же, как и я когда-то, на Новый год, помните, брал автомобиль и потом в другом городе его сдавал. Так вот, мы сейчас занимаемся тем, что мы равномерно распределяем эти автомобили по всей стране, по точкам, по тем, откуда клиенты брали автомобили. Поняли, да, как это работает? Один автомобиль уже забрал, еще два еще. Видели, у них здесь своя мойка, свой шап, где они ремонтируют всё своё так learning у появилось как ты уже перечисп 엄� À рего i don't know can you make can you make that turn there no okay you could probably i didn't yeah, i will turn back the road, into that corner, yeah. road right there yeah okay. okay i can see your car yeah okay looks What, good yeah uh can i have your uh yeah. type your flame It should be 13 of them there mm -hmm. Okay. Alright. Thank you. Thank you. Thank you. Good safe travel. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Have a good day. Yeah, you two Be careful there. Okay, thank you. No. no. No. No. Yeah, okay, thank you. You got a card for your services. For services? Yeah. The hall? Don't? I'm just delivering a car Oh you just i was going to get your card in case i wanted to ship a car ah, wow yeah yeah if you need something you can tell me here yeah you got a card yeah uh, i can give you my number phone. yeah seven four yeah. what's your name Eugene. E -E e-u-g-e n-a okay yeah I appreciate it thank okay you. thank you yeah Hello! Sounds like oh. you've had a really fun trip. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you so much, man. Yeah. <laughs> now, I can live with you. <laughs> yeah. <laughs> Every day it's been over and <laughs> <laughs> Oh, now where do you have to go? are you headed? I'm going to St. Louis now. Oh God! There's snow in St. Louis. Snow? Snow. Yeah, yeah. I don't know. They had some storms, they had snow I will storms. A <laughs> <laughs> How many more you got uh, One more car. Okay. Yeah, I was thinking one more. Uh, That's a pretty it. little thing, right? Yeah, beautiful yeah. car, right? <laughs> oh, my God. <laughs> And purple. Yeah. Все, ребят, последний рейс, трейлер отдаю. Честно говоря, честно говоря, жалко отдавать трейлер, потому что я к нему так привык. Так все на нем уже просто знакомо, легко. Но надо идти дальше, ребят, я вам так скажу. Просто движемся дальше. Короче, ребят, блин, Жень. е и е говорит не слышу короче бабушка супер приветливая блин как дела блин вот этот театрак вот да да как как чего все расспросил все рассказал может и воды может и куку хочешь Блин, какие классные люди ребята вот так надо жить ребята How are you? Good. How are you? Good. It's pretty freaking clean. All this stuff I couldn't get it detailed. So most of the stuff I tried to get off of it when we're sitting in the garage. Mm-hmm. Type your full name. Okay. Thank you. Keys are under the mat. Inside. Okay. Thanks, buddy. Thank you. I'm sorry to see her go. I'll tell you the truth, buddy. <laughs> <laughs> Thing I want you to know, that shifter's loose. It needs tightened. So uh -huh. if you pull oh, uh, it, yeah. if you, it, it's got to be all the way down. Okay. Or it won't come in gear. Yeah. Okay. вот, ребята, загрузился полностью прямо до Сан-Луиса, до того места, где я буду отдавать свой трейлер. Ребята, трейлер я продал, новый трейлер я тоже присмотрел. Клиент меня уже ждет, задаток я ему уже дал. Пока не буду рассказывать, какой трейлер, просто вам покажу, когда уже буду забирать. Ну а пока едем домой, сегодня вторник, вечер. Мне нужно оказаться в Сан-Луисе не раньше пятницы, Обеда, Поэтому я завтра в обед, наверное, высплюсь дома, да, посплю, отдохну. И где-то к обеду я поеду, чтобы в пятницу быть в обед там и выгружать автомобиль. Всем привет! В общем, я уже практически приехал в Сан-Луис. Я думаю, завтра до обеда я там буду. Сегодня еще, наверное, час-два, может быть, прокатнусь. Ну, в общем, такие дела, ребят. Настроение просто великолепное. Я прямо рад. Конечно, я хотел в том году это сделать, поменять, но на новом уже начать ездить в этом году. Но ни судьба не сложил, значит, так было нужно. Практически с начала этого года буду ездить уже на новом трейлере. Опять же, новый контент, что-то интересное. Не факт, что сильно больше я стану зарабатывать денег, но однозначно больше. Уровень поднимается, ребята. На следующую ступеньку я перехожу. В общем, в предвкушении, ребят, в предвкушении завтра буду на станции. Делаем, чинимся и выезжаем дальше. Ребята, я сейчас хочу отдать мой трейлер В идеальном состоянии, чтобы никто не подумал Что я там кому-то впариваю или что-то еще Максимально ответственно отнесусь Помните, вот здесь мне варили Вот эту вот, а, как ее назвать правильно Петлю, петлю такую назовем, которая а, Закрывает крышку Так вот, здесь кто-то из вас писал, совершенно правильно Написал, что было бы неплохо Переварить цепи дополнительные Вот здесь, скажем, цепи а, Подварю там чуть-чуть, там чуть-чуть Здесь цепи наварю, поменяю колесо И трейлер будет в идеальном состоянии Отдаю его новому владельцу. Алло? Это могу я поговорить с Кевином? Что три машины Окей, okay, mm -hmm. Так, ребята, предпоследний автомобиль доставлен. Вот эта тачка. Давайте сфоткаем. Так, вот я надеюсь, что вот эта штука уже была. Что это не я. Все, ребята, последний автомобиль на этом трейлере отдаю. Видите, все как часики работает. Даже жалко действительно продавать. Пульт новый даже поставил. Видели? Эх, красота какая, ребята. Ну ладно, надо идти дальше. Не расстраиваемся. Едем на станцию. наверное месяц может быть чуть больше Я здесь не был и здесь конечно кардинальные изменения очень много людей работает куча траков по ремонте спасибо большое на конечно за то что он меня принял ребята работа пошла на реман заваривает идеально ребят смотрите все проварено все красиво теперь не будет дыры здесь соответственно не будет влага попадать ну, вообще неприятно когда выезжаешь она чуть это начинает кривиться так, ребята, готовы. В общем, вот такие вот страховочные цепочки будут. Цепи толстые, хорошие. Сейчас мы здесь везде. Остынет, когда подкрасим аккуратненько. Здесь, здесь, в этом месте, в том месте. Привет, Нариман. Здорово. Привет всем, ребята. Решил мне показать, что трейлер свой, да? Это self-контейнер тоже, да? Давай смотрю там. Но это какой-то новый, типа. Что он так выглядит хорошо? Что за помещение? Что, ты в аренду заешь? аренду атаю, да, да. Что здесь можно делать? А что угодно. Что угодно, хоть. Кроме автосервиса? Не, ну а если легковой, можно? Легковой. Ну если, например, знаешь, что, мне, мне кажется, это... Бадишап можно. Вот, вот, вот. Или же, знаете, ребята, и, и вам, кстати, насечка, что здесь можно сделать. Ну и как бы, вы знаете, кому обращаться в случае, если вам это помещение необходимо. У меня есть ребята, которые в Лос-Анджелесе купают старые автомобили типа с action, не старые, а просто побитые, типа, например, Mercedes конкретно или БМВ по-моему, они BMW занимаются и у них куча запчастей на eBay везде продают, то есть этим можно да, здесь заниматься? конечно да, так что, ребят если надо, ну, естественно, номер твоего телефона прямо вот здесь сейчас что еще нужно, чем ребята могут помочь? по поводу работы, ребят, в прошлый раз мы говорили, какое-то количество людей тебе написало, связалось да. в контакте с этими да. людьми, да? окей, а что еще нужно? пока, пока все нормально. окей, все нормально, просто приезжайте, меняйте масло что хотите делать, короче. Водители не нужны тебе? Водители нужны, да. Водитель всегда, да. Всегда, ребят. Так что сидел, у кого есть, пожалуйста, обращайтесь тоже. Так, и что здесь? Почему он, он не ездит вообще? Почему стоит? Я же показал, мотор мы меняем на Вольве. А, -а, -а да, да, да, да, да, да, да, То есть вы сейчас мотор сделаете и поехал, человек уже кататься, правильно? Да, это от же вот этот, ну этот, да, трейлер. ну да. Вот смотрите, да. ребят, цел в видите? Вот это все, вот это все заводское, да? Я понимаю? Угу. Вот так это должно выглядеть двигатель, все тоже, даже два фильтра, да, даже два фильтра, двигатель гидравлический, 7 тачек, сюда одна, ну и тут 5. Вот этот автомобиль вот в таком состоянии, когда починится, мы приложим фотографии, покажем как-нибудь через несколько месяцев, да? И после этого алюминий, алюминий тяжело упрямлять, да? Да? Но ты говоришь, что тебе это прямо нравится, да, именно, встать, именно кузовщину делать, да? Потому что я даже не представляю, как это делается, но... А так, помимо кузовщины, здесь все окей, да? То есть здесь ничего не... Рабочее. 300? Вау! А что, в зиме где-то был, да, где он попал в ДТП? не ударить, другую машину свернул. Да. Другая машина. Ага. Блин. Машина. Страшное дело. Скоро у вас еще здесь мойка будет? Вот, ребята, вот это круто! Оставил трак, помыли тебе его, отремонтировали, пока ты где-нибудь кайфуешь на Гавайях или в Майами, например, да? Все сделали, вот на парковку поставили. Парковка стоит сколько в месяц? 100 долларов. Халява, блин, халява! Кстати, ребят, мне кажется, вот эта вот история с аренды помещения, которая есть у Наримана, вот здесь находится длинная, вполне себе может иметь интересное продолжение. Все те бизнесмены, которые мне бесконечно в комментариях советуют, Женя, можно тем заниматься, можно тем заниматься. Вот, пожалуйста, у вас поле, открытая поляна для воплощения ваших любых фантазий. Обращайтесь, вот номер Наримана, звоните, ремонтируйтесь арендуйте, устраивайтесь на работу по-моему, с работой сейчас уже все окей ну и я рад, что я могу быть, ребят, полезен вам рад, что я могу вот сводить хороших людей с другими хорошими людьми это же так прекрасно, и самому от этого на душе получше, полегче полегче, как будто бы мне тяжело живется Так, ребята, вот, в общем-то, и все. Оставляю я триллер здесь. Завтра нам предстоит большая работа. Вот это, эту пластину, называется она Fifth Wheel, нам необходимо перенести на самый-самый-самый кончик. Вот сюда. В общем, предстоит большая работа. Для этого нужно вот эти клепки все завтра срезать. Новые отверстия здесь просверливать. Но это будет завтра. А сейчас погнали отдыхать. Ребят, сейчас у меня задача стоит следующая, пока на реман меняет масло. У меня есть новые провода, которые я купил, но их нужно поменять, потому что, потому что эти короткие, поскольку фиктуаль будет переноситься, мне нужны длинные провода, которые будут тянуться к новому трейлеру. И новые, красивые, совместно с электрическим проводом, и два воздушных прикрутить. Короче, масло мы уже поменяли а, и обнаружили в ходе осмотра. В общем-то, этот осмотр нужно проводить как можно чаще, но как только меняю я масло, я всегда прошу на ремана походить. Сальник вот, вот на этом колесе, вот здесь потек, бачок потик. Да, бачок, блять, бачок потик. Поэтому что? Его нужно обязательно заменить, потому что это приведет в случае, если на вейстейшене инспектор обнаружит, что у меня течет сальник, то это сразу out of service это называется, он поставит тебя запретить дальнейшие действия и обяжет тебя менять а это довольно, это сложно, нужно кого-то вызывать, чтобы кто-то приезжал, искать этот сальник так, ребят, я приехал к дилеру, на ремонт мне позаимствовал свой танк в общем, мне здесь необходимо купить сальник, тормозные колодки у меня плохие, как выяснилось и фьюл фильтр, топливный фильтр Hello. I got Yeah, no Hello, how you doing? Good, how are you? I'm looking for front wheel seal. Ребятушки, я купил а, вот они, колодки. Так выглядит коробок тяжелый большой. Вот фильтр. И там внизу про, ну, сил, короче, вот эта прокладка, как она там называется, забыл я. Что мы сейчас скажем? Цена 209 долларов. Мне кажется, это вообще халява. Как это, ребят, происходит. Старые клепки просто автогеном вырезаются. Так, в общем, все болты срезали. Теперь его ничего не держит, но, к сожалению, кувалда не помогла сбить его с места. Прикипел достаточно сильно, поэтому вот идет тяжелая артиллерия. Сейчас вилами чуть сдвинет и просто перенесем его на край. Ну, а тем временем я заменил шланг полностью, разобрал, собрал, все обратно. Красивый новый шланг имеется. Просто ювелирная работа, ребят. Ого, отлично. Сейчас просто нужно приподнять. Оп. Прикипел конкретно, ребят. Не желает вылазить еще вот с этой стороны. один кот, кс -кс -кс, а второй за рулем сидит. Ты че тут за рулем, а? а? Автодом себе делаешь, что ли, или что? Какой жирный. Смотрите, какие когти у него. Покажи когти. Офигеть, он здоровый, ребят. Ребята, пока нас с вами не было, Нариман уже все сделал. Он перенес fifth wheel на самый кончик и уже даже отверстие сделал, интересным прибором. Смотрите, какие идеальные отверстия. Это явно не выжигались они. Это явно он чем-то сверлил. К сожалению, я не успел, ребят, посмотреть, заснять для вас не успел. Так хотелось, потому что я отдаю трейлер покупателю. Цепляем там. В общем, он вот, занимаемся. Поэтому sorry, ребят, что я вам не показал. Сам очень сильно хотел посмотреть, но придется на ремана расспрашивать, как это происходило. Ключи, видите, отдаю под гидравлики и человек поехал работать. Осемнело, мы продолжаем ремонт моего трака, переносим fifth wheel. Оказывается, ребята еще дырки не просверлили. Вот сейчас как раз этим занимаемся. Автогеном, естественно, как ребята рассказали, сделать вот это нельзя. Вот сзади, видите, трак и трейлер. Мой бывший трейлер, новый владелец поехал. Я не знаю, как меня видно, но простите, если плохо, мне нужно открыть ворота для того, чтобы мой трейлер уехал. Пока. все ребята погнал красавец посмотрите какой красавец все лампочки горят сейчас поворотник налево включит и даже поворотник горит представляете слушайте, грусть-тоска, прямо грусть, прямо грусть, ребят. я остался без работы, понимаете? так и назовем ролик, кстати, я остался без работы, как вам, а? правда же? или неправда? или скажете кликбейт? нифига никакой не кликбейт, полная, ребята, правда я остался без работы, у меня остался только трак, а трейлер мой уже не мой, вон он поехал вот, ребята, посмотрите то есть очень прямо толстая, но прямо как будто бы сантиметр. Хотя здесь еще дополнительно внутренняя какая-то рама идет, еще внутренняя дополнительная. Поэтому вот, вот здесь прямо вот очень хорошо видно. В общем, ребята, результат сегодняшнего дня. Довольно большую работу мы проделали, поменяли. Ну, мы как. Конечно, Нариман и его команда. Поменяли масло, все фильтра естественно. Fifth wheel, старого места сняли, на новое место передвинули. Уже начали его крепить. Завтра остатки останутся. Сальник, соответственно, сняли ступицу, сняли колодки. И увидели, что барабан нужно менять. Там имеется выработка. Соответственно, мы не можем поставить новые колодки старый барабан. Либо вообще ничего не делать, но это бред, правда. Либо менять все и полностью. Так мы и сделаем. Решено завтра купить два новых барабана сразу на обе стороны. Несмотря на то, что там барабан нормальный. Но не имеет значения. Колодки тоже, естественно, нужно сразу поменять для того, чтобы в последующем выработка была одинаковой и мне менять по, там, ну, по регламенту либо по мере износа в последующем менять. Ну, соответственно, загадывать уже боюсь, потому что думал сюда до беды, но так так бывает, ребят. В любом случае, это рак мой, он меня кормит, я хорошие бабки на нем зарабатываю и я должен в нем вкладывать. Это абсолютно нормально. Вовремя обслуживать свое транспортное средство. Вам тоже это рекомендую делать. Рак сегодня оставлю здесь, сейчас захожу на Booking и какой-то отельчик себе подыщу недалеко, хотя Нариман говорит, вон у нас есть комната, иди, ложись, отдыхай, нет проблем, оставайся, но не все так у меня плохо, ребят, я, может быть, выгляжу плохо, я как грязный бомж, но у меня все в порядке. Спасибо, на Нариман, я, за то, что ты меня приютил, за то, что ты предлагаешь мне такие условия и такое хорошее отношение, но я сейчас тебе что-то подыщу и поедем с вами отдыхать. Hello. Нет, никто не ждет. Так, ребятушки, что я хочу сказать. Это такой прямо хороший отель. Здесь есть бассейн, спортзал. Чуть подустал, но это не значит, что сейчас время типа 7 или сколько там, 8. И я буду грустить дома. Нифига подобного. Вначале делаем джакузи, как обычно. Вот так это происходит. Раз, раз, все. Закрываем и приходим через 20 минут. Здесь будет очень жарко. И сейчас я... Иду купаться, переодевайся и едем с вами в какой-то кафе, ресторан Ночной клуб может быть, сегодня у нас суббота Поэтому в самом разгаре движуха Не унываем, нифига, ребят Даже когда вам не хочется, все равно надо Потому что что? Потому что Жизнь одна!